Для большого теста нам предложили выбрать три кроссовера. Ну, не простые кроссовера, а трех китайцев. Интересно, а почему ты выбрала именно эту машину? Во-первых, мне очень понравилось название. Такое французское, я бы сказала, LeFan X60. Пан -пан, тюльпан. Также у нее доступная цена. Она начинается от 459 тысяч рублей. Леш, ну, а как зовут твоего китайца? Моего китайца зовут Ховер. Хоби. Приятно познакомиться. Это последняя модель, кстати. Выбрал я его, потому что, например, он серый, а серые машины, вроде как э, можно не мыть. Во-вторых, он рамный, а значит, он ближе всех к внедорожникам. У меня выбор самый оригинальный. Эта машина называется Хайма-7. Хотя значок похож на УАЗ Производитель Хайма, он сотрудничает с Маздой В принципе, это автомобиль Mazda Tribute. Первый самый главный вопрос китайцам – это качество сборки Для начала мы заедем к профессионалам, а по пути наши герои поделятся своими первыми впечатлениями Этот внедорожник, он рамный Как только мы попадаем на дорогу, где нет асфальта, где есть хорошие ямы, камни, глина, грязь вот это именно то, что нужно этой машине Китайскому автопрому немного лет И поэтому некоторые недочеты В принципе есть Потому что, когда я включаю свет У меня нет никакого индикатора Ближнего света на панели приборов Зато у меня есть контроль давления в шинах Минусов много В машине практически нет шумоизоляции И чтобы заглушить как-то звук других машин, приходится прибавлять музыку. Но, опять же, прибавляя музыку, все дребезжит, все колонки дребезжат. А во время езды что-то постоянно у меня там скрипит в багажнике. Я до сих пор не разобралась, что это. Это, наверное, включилась система полного привода. Или отломилось кресло. Если говорить о том, как сделана внутри машина, совершенно не нравится, потому что э, видны швы, где-то даже дырки, э, видны Неаккуратно проклеенные места Несмотря на то, что пластик здесь э, Очень твердый Действительно совсем дешевый Абсолютно никаких шумов на дороге От пластика я не услышал как бы там ни было, это только первые впечатления. Послушаем, что скажут сервисмены о китайском качестве сборки, китайском качестве лакокрасочного покрытия и китайском качестве отделочных материалов. Люфан 60 По краску поставили оценку единица. Такое ощущение, что ее выкрасили из баллончика просто и отполировали. Что касается Хойера, качество сборки осталось та же, качество материалов стало намного лучше. И Хайму-7 HM Сборка поставили четверку, сборка хорошего машина. Хойр H5 и HM7 по 10 баллов. Лидирующая позиция Люфан х 63 балла. Качество сборки и покраски вещи, безусловно, важные, но ведь это еще не все. Как себя покажут кроссоверы на дороге, как они будут разгоняться и тормозить. Ключ на старт. Доли секунды и Хайма под управлением Дмитрия вырывается вперед. За ней Алексей на ховере. Алифан и Ольга оказываются на последней позиции. Впрочем, такой результат был предопределен заранее. А теперь торможение. Кто лучше? Педаль тормоза в пол. Два автомобиля слились в один силуэт, а Хайма остановилась значительно дальше. Что же, по итогам двух испытаний на первом месте ховер, а второе делят Хайма или Фан. Поскольку перед нами кроссоверы, то значит есть шанс, что эти машины умеют ездить не только по асфальту. Правда, до места основных испытаний мы могли бы и не добраться, по крайней мере своим обычным путем. Переднеприводные китайцы оказались неподготовленными к русской жиже. А наша жижа, замечу, самая мощная жижа в мире. Кстати, мирно пасущаяся корова была просто в шоке от поток долгого. После наших экспериментов она три дня не давала молока. Лифан так и не смог забраться в гору, а за ним в колее увязла и хайма. Коллеги решили проверить комфорт подвески наших китайцев старым дедовским способом. Ставится тазик с водой, неровная дорога, Машина проезжает, и измеряем, сколько было, сколько стало. Правда, Ольга решила усовершенствовать немножко этот старый дедовский способ. Тазик ставим не на капот, а в салоне. Для Димы любое соревнование – это скорость, драйв. Да! Эх, Димка! Когда я стартанул, на меня вылилась уже половина этого тазика. А сейчас я мокрый весь. Я секунд. не знаю, что там с подвеской, От но я мокрый. Отличный результат. Я замерю, сколько у тебя осталось. Замерите лучше сколько. <смех> Фломастер мне для этого не нужен. Там не осталось ровным счетом ничего. Следующий на старт выходит Ольга. Я? Мне очень страшно. Я не хочу быть мокрой. А, -а, -а. <смех> а вообще-то неплохо. Я ненавижу это задание, Ольгу довела до мокрого состояния Механическая коробка Ей трудно с ней совладать А еще Оля ну надо же было отключить трекшн-контроль Стоп, 45 секунд Давай посмотрим, сколько у тебя там воды осталось Леша, ты готов? Умный в гору не пойдет, Умный в гору обойдет. Алексей решил пойти другим способом, он решил проехать трассу медленнее всех, но, по-моему, вопли не позволили ему это сделать. Хотел мне разлить воды. Уху! Давай посмотрим, сколько воды. Ты наш герой! У тебя есть вода. Кто же победил в нашем тесте? Безусловный лидер Ховер. Он же самый дорогой и настоящий внедорожник, в отличие от Хайма и Лифана. они показались нам сыроватыми автомобилями. Хотя мы уверены, найдут они в России своего покупателя. Лифан самый дешевый, но заработал неприлично мало баллов. При всем при этом не надо винить китайцев, ведь машину собирают у нас, в России. А вот Ховер и Хайма показали вполне приличные результаты. Молодцы!